Доброе утро, дорогие коллеги! Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность поприсутствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Я буду рассказывать о флагмане нашей продуктовой линейки. Это USB-токен, про CP2.0. Меня зовут Владимир Иванов, я директор по развитию компании Актив. И я рад вас приветствовать от имени компании. Почему? Собственно, я хочу поговорить именно об этом продукте и рассказать о нем, и познакомить вас с ним поближе. Обычно знакомит аудиторию с новыми продуктами. Но cp 20 это устройство, которое продукт, который продается уже два года и один год в сертифицированном виде. Но, тем не менее, у нас есть хороший повод для того, чтобы познакомиться с этим устройством поближе. Итак, я начну несколько издалека. Так. А, как вы, наверное, знаете, в 2012 году были приняты новые российские государственные стандарты на функцию электронной подписи, на функцию хэширования. И они э, уже, эти стандарты, вступили в действие. Но существует такой документ ФСБ Российской Федерации о порядке перехода к использованию новых стандартов ФЦП и функции хэширования. И одним из таких основополагающих моментов этого документа является вот эта вот замечательная красная дата, красный день календаря. Да, на следующий день это Новый год 2019 года, но 31 декабря 2018 года это последний день, когда правомерно использование электронной подписи и хэширования в стандартах 3410-2001, 3411-94. Как известно, хорошим сотрудникам приходит Дед Мороз на Новый год, а к не очень хорошим дедлайн. И я предлагаю подумать об этом и чтобы мы были хорошими сотрудниками, хорошими бизнесменами и к нам пришел Дед Мороз и принес много хороших подарков, а не головной боли. Итак, на смену э, ГАСТам 2001 и 1994 года приходит стандарт электронной подписи ГОСТ-3410-2012 и стандарт функции хэширования 3411-2012. Подробно с отличием и с особенностями этих стандартов можно ознакомиться собственно, в документе стандарта. Я хочу остановиться на том, что в новом стандарте подписи появилась длина ключа подписи 512 бит, что нам как бы намекает на то, что в какой-то момент всем придется пользоваться подписью именно с такой длиной ключа. Но есть и хорошая новость, что при длине ключа 256 бит стандарт подписи совместим со старым стандартом, то есть подпись вычисляется таким же образом. Ну и соответственно размер хэша 256 или 512 бит это как раз то, что требуется для нового стандарта подписи. Свято место, как говорят, пусто не бывает. И, Переходный период к новым стандартам уже вовсю идет и не за горами тот день, когда надо очень плотно задуматься и заняться тем, чтобы э, начать работу по переводу своих инфраструктур, своих пользователей на новые стандарты. Что для этого э, нужно сделать по большому счету такими крупными мазками? Во-первых... Большая задача стоит перед удостоверяющими центрами, в том числе и в первую очередь аккредитованными удостоверяющими центрами, поскольку собственно, они подвержены регулированию со стороны государства. И проблема перехода на новые стандарты коснется в первую очередь их. Во-вторых, необходимо внести изменения в прикладной софт, то есть это те системы, где собственно, используется электронная подпись и э, то, что видят конечные пользователи. А с конечными пользователями э, проблема и разговор отдельный, потому что им необходимо будет заменить все средства криптозащиты информации из КЗИ, средства подписи ключи, подписи, сертификаты и все, что с этим связано. Более того, наверное, некоторые из вас помнят вот такой глобальный хайп, связанный с проблемой 2000 года, когда все судорожно тестировали и правили информационные системы, чтобы с наступлением миллениума ничего такого плохого не произошло. А тут, наверное, ситуация примерно такая же, но еще интереснее, потому что за использование несоответствующих новым требованиям СКЗИ средств подписи предусмотрена ответственность. И, соответственно, регуляторы, я думаю, будут этим вовсю пользоваться. Поэтому нужно к этому быть готовым и встретить новый 2019 год во всеоружии. А у коллег из э, уважаемой компании CryptoPro я увидел э, вот такой вот примерный таймлайн перехода э, удостоверяющих центров. Чтобы, и хочу вам его показать и немножко объяснить, чтобы было понятно, что действовать начинать уже нужно сейчас и не дожидаться декабря 2018 года. Коллеги стартуют весь этот процесс примерно с 1 января наступающего 2017 года и утверждают, что начать переход удостоверяющие центры должны не позднее второго квартала 2017 года. Это связано с тем, что переходный период достаточно длительный, и начинается вот он, а, с 1 июня 2000, 2017 года. А, при, примерно требуется месяц а, на закупку нового программно-аппаратного комплекса удостоверяющего центра. А, пару месяцев, а, месяц где-то на его развертывание и тестирование. Далее следует а, интересный период взаимодействия с Минком связью регистрации новых корневых сертификатов, про сертификации и так далее. То есть, к первому января 2018 года удостоверяющие центры должны быть готовы применять в полном объеме новые стандарты электронной подписи и функции хэширования. То есть, вот такой красный день календаря у нас получается 31 декабря 2017 года, чтобы с начала 2018 года удостоверяющие центры уже могли выдавать электронную подпись а, в том виде, как она может быть использована в 2019 году, а именно на а, новом, ну, в соответствии с новым стандартом. То есть у нас, по сути, остается всего а не два. Как можно было бы себе представить. Замена средств подписи и ключей у пользователей, у конечных клиентов, с моей точки зрения, это гораздо более серьезная задача, чем переход на новые стандарты удостоверяющего центра, поскольку удостоверяющих центров. У нас ну, всего ничего, чуть больше 400. А пользователей электронной подписи, их количество исчисляется миллионами. И поэтому быстро там сделать не получится при всем желании. Поэтому мы хотим еще раз напомнить о том, уважаемой аудитории, что уже два года мы предлагаем, отличное средство для гладкого и плавного перехода на новые стандарты, а именно аппаратное средство электронной подписи RLOKIN-CP2.0. Он разрабатывался с ориентацией на то, чтобы быть использованным для квалифицированной электронной подписи в документообороте, при обмене документами, для подписания финансовых транзакций в банках, на биржах, на торговых площадках и так далее и тому подобное. И также он предназначен для строгой двухфакторной аутентификации пользователей в различных системах, таких как домен Windows, виртуальные частные сети, для защиты электронной почты, в различных Десктопных приложениях, веб-приложениях, ну, в общем, везде, где может понадобиться функция электронной подписи и э, аутентификации пользователей надежная. Итак, почему мы считаем, что RUTOKEN CP2.0 это хорошее решение, которым стоит воспользоваться? Во-первых, RUTOKEN э, CP2.0. Сделан на уже отлаженной платформе своего предшественника, RTOKEN CP. Всем вам, я думаю, известного. То есть операционная система и вся функциональность давно обкатана и протестирована. Добавлены функции, реализующие новые криптографические стандарты. И поэтому мы беремся утверждать, что это очень и очень надежное устройство. Новым, помимо реализации стандартов, является высокая производительность. То есть мы, скажем так, увеличили скорость вычисления криптографических функций по сравнению с РТОКИным АЦБ обычно. Как утверждают... Разработчики наших технологических партнеров в приватных разговорах архитектура Rdokin CP, RDo -CP 2.0 очень удобна для разработчика, потому что она практически линейна, она не содержит каких-то лишних сущностей, все просто, понятно, стройно и очень легко квалифицированный разработчик может интегрировать это устройство наше, свое приложение. Собственно, я уже говорил об универсальности РУТОКЕНА ECP, но не могу не сказать о программном обеспечении, которое поставляется вместе с ним, поскольку оно работает на всех платформах, широко используемых, ну, за исключением каких-то экзотических случаев. Нам известно о том, что RUTOKEN RUTOKEN CP2.0 уже поддерживается в огромном количестве приложений. Это и бизнес-приложения, это и решения по информационной безопасности. Их количество исчисляется сотнями. Ртокен АЦП 2.0 полностью совместим с RUTOKEM АCP. То есть, это означает, что он может э, быть применен и использоваться там, где сейчас используется РДГНСП. Э, я думаю, что э, кто-то из вас общался с нашей техподдержкой и э, может оценить ее квалификацию. Мы считаем, что э, и не только мы, а и те пользователи, в том числе конечные пользователи, которые обращаются к нам, присылают благодарственные письма в нашу техподдержку. И мы, собственно, это повод для того, чтобы продолжать в том же духе и улучшать собственно, взаимодействие с пользователями. Ну и немаловажная вещь – это правильная сертификация, о которой я скажу несколько позже. Итак. Немножко техники. Давайте погрузимся внутрь RUTOKEN SCP 2.0 и увидим, что основой служит вот этот вот красный прямоугольник, на котором написано CARDOS RUTOKEN. CARDOS это означает карточная операционная система, смарт-карточная операционная система. Всего в мире их не так много. И, мы являемся разработчиками собственной операционной системы, которую мы полностью контролируем, которую мы можем представить на сертификацию и на исследование собственно регуляторам, сертифицирующим органам и другим компетентным, так сказать, органам. Значит, в карточной операционной системе реализован интерфейс APDU, то есть это тот язык, на котором приложения различного уровня, будь то драйверы, будь то а, какие-то библиотеки, общаются со смарт-картой, а RUTOKEN CP2.0, как и другие а, изделия RUTOKEN, а, представляет собой с точки зрения операционной системы смарт-карту, а, вставленную в считыватель. А, так вот, интерфейс АПДУ это тот язык, на котором приложения общаются с токеном. Он соответствует международному стандарту ISO 7816. И это позволяет применять токены практически в любых приложениях, которые собственно, поддерживают смарт-карты. И не имеют каких-то внутренних ограничений. То есть, другими словами, не залочены на использование каких-то других конкретных средств. Имеется защищенная память, так же, как и в других токенах и картах. Нового у нас присутствует это криптоядро, в котором реализуются, собственно, криптографические функции. И такая сущность, как журнал, который при необходимости можно а, использовать и вести журнал операции электронной подписи, извлекать его при необходимости для сбора доказательной базы, назовем это так. А, что умеет в плане криптографии Rtokens CP2.0? Во-первых, это... А, Собственно, реализация алгоритмов электронной подписи, которые мы уже обсуждали. Причем реализованы и старые алгоритмы, и новые, что позволяет использовать в текущих приложениях Rtoken CP 2.0 и в будущих приложениях тоже. То есть, если у вас есть какие-то длительные проекты, которые будут запускаться в 2017, 2018, девятнадцатом году, можно смело использовать R-токены ЦП 2.0 и быть уверенным в том, что менять эти токены на другие в обязательном порядке не придется. Тем более, что присутствующие на рынке некоторые альтернативные решения наших коллег не реализуют функцию подписи 3410 2012 года с длиной ключа 512 бит я предполагаю что переход на 512 битные ключи рано или поздно будет и это означает что даже если существует решение в котором реализован новый гост но с коротким ключом какой-то момент тоже станет не актуально. Не могу не заметить, что у нас реализован и стандарт RSA подписи длиной ключа до 2048 бит. Этот алгоритм нужен для аутентификации в операционных системах и в зарубежных системах, где, собственно, RSA используется для аутентификации или установления защищенного соединения для обмена ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана. Также аппаратно реализованы у нас алгоритмы хеширования, симметричного шифрования и алгоритмы протоколы выработки сессионных ключей. То есть это реализация Диффи-Хеллмана для электрических кривых, в частности, по старой схеме и по новой схеме. Также токен может генерировать случайные псевдослучайные последовательности требуемой длины. И важным моментом является то, что по документам на СКЗИ ФСБ разрешает устанавливать срок действия ключа подписи до трех лет. А это означает, что пользователи будут реже обращаться в удостоверяющий центр и, собственно, снижать издержки удостоверяющего центра и клиента по выпуску новых сертификатов. Рутокен ЦП 2.0, как и его предшественник, работает с неизвлекаемыми ключами подписи. На этом я хотел бы остановиться подробнее. Это неизвлекаемые ключи, это одна из базовых вещей, которые мы пропагандируем всячески для того, чтобы повысить безопасность работы собственно, с электронной подписью. Что такое, в чем заключается неизвлекаемость? Потому что существует еще такое понятие, как неэкспортируемость ключей, которые реализованы исключительно программным способом, но ключ собственно из контейнера получить в итоге можно. Неизвлекаемые ключи генерируются на борту токена, то есть в его процессоре, сохраняются в памяти токена, и используется исключительно на процессоре и в памяти токена, то есть в доверенной среде, которая прошла процедуру оценки соответствия при сертификации. При этом ключ подписи никогда не покидает памяти токена и никогда не попадает в операционную систему в память персонального компьютера. И поэтому он не может быть перехвачен. Из этого есть одно следствие, которое заключается в том, что невозможно изготовить дубликат такого ключа подписи, что положительно сказывается на таких процессах, как электронная подпись и строгая двухфакторная аутентификация. То есть создается гораздо больше предпосылок к реализации неотказуемости или неотрекаемости, по-другому есть такое понятие при проведении транзакций, при проведении каких-то ответственных действий в системе, при проведении платежей и так далее, и так далее. И мы всячески призываем использовать именно токены с неизвлекаемым ключом как более безопасное средство. Подписи и аутентификации. Теперь пару слов об эксплуатационных характеристиках RTOKEN CP2.0, а именно о его производительности. Но тут на этой табличке можно посмотреть, что скорость вычисления подписи достаточно высокая. Особенно я прошу обратить внимание на скорость вычисления подписи. Длиной ключа 512 бит. Собственно, этот алгоритм подписи является очень ресурсоемким, но по сравнению с другими решениями у нас скорость, можно сказать, выдающаяся. Вот. Также э, достаточно высокие скорости хэширования и симметричного шифрования. При этом вот эти 109 килобит в секунду э, килобайт, извините, в секунду для симметричного шифрования это практически получается у нас 800 килобит потока данных, ну при желании можно использовать даже для не очень быстрых интернет подключений. Теперь несколько слов о сертификации. На сегодняшний день ртутину cp 2.0 является сертифицированным ФСБ средством криптографической, криптографической защиты информации по классам КЦ1 и КЦ2 сертифицирован и может использоваться для квалифицированной электронной подписи, в том числе с новыми ГАСТами. Он соответствует полностью 63-му федеральному закону об электронной подписи и 796-му приказу ФСБ, который устанавливает Требования к средствам электронной подписи. Можете ознакомиться с этими документами, они опубликованы в частности в российской газете, где у нас публикуется вся официальная информация. Очень важным, очень важной характеристикой, с моей точки зрения, является совместимость. Мы все любим, когда нечто новое мы приобретаем работает с нашими уже имеющимися системами, не требует глобальных изменений в системах, апгрейдов, обновлений, установки чего бы то ни было сильно нового в больших объемах. Рутокен cp 2.0 совместим со всеми промышленными криптосервис-провайдерами, совместим практически со всеми системами дистанционного банковского обслуживания, которые у нас используются в банковском секторе, и работает на очень широкой линейке операционных систем. Это и Windows практически все версии, и Linux, включая сертифицированные дистрибутивы и Astro, и RASU, и Alt-Linux, и много чего еще. А также RUTOKEN CP и RUTOKEN CP 2.0 это лучшие токены для применения на Apple операционных системах семейства ос X. По результатам эксплуатации, по результатам тестирования меньше всего проблем у пользователей возникает именно с Rtokene цп и Rtokene CP, CP 2.0 по сравнению с другими решениями. Сам по себе токен это аппаратное устройство, но продукт это платформа. Платформа в широком смысле это и вычислительная платформа, на которой происходят криптографические операции и средства для интеграции Ротокена и ЦП в приложение, что мы предлагаем, что входит вот в этот большой продукт. Во-первых, это масса API самых распространенных, это и реализация ПКЦС-11 версии 2.30, включающей российский профиль, то есть там поддерживаются механизмы, связанные с гостовыми алгоритмами. Это и реализации Microsoft Crypto API. Например, для гостовой криптографии это и CryptoProRoot Token CSP, и Vignet CSP, Signal.com CSP и другие криптосервис провайдеры, которые в том числе могут задействовать госты 2012 года. Для RSA у нас есть свой собственный маленький криптопровайдер, это Active Routoken CSP. И также имеется поддержка новых стандартов Microsoft, Crypto New Generation, это CNG. Для алгоритма RSA у нас есть мини-драйвер. В open-source проектах очень удобно. Использовать OpenSSL и OpenSSL API, где мы поработали и встроили поддержку и RSA криптографии, реализованной на ROTOKEN АЦП, а особенно ГАСТовой криптографии с пробросом криптографических операций непосредственно на токен. Также у нас есть два таких проприетарных API. Это RUTOKEN плагин или РУТОКен CryptoCore, так называемый. Плагин используется для интеграции в веб-приложения, а CryptoCore это C интерфейс, который можно использовать для десктопных приложений. Они характеризуются тем, основная их особенность состоит в том, что там реализованы очень высокоуровневые функции, которые практически не дают возможности разработчику сделать какую-то ошибку, связанную с реализацией криптографии в своем приложении. То есть там реализованы функции так называемого белого списка. Есть у регуляторов черные списки и белые списки функций. Белым функциям относятся те, где разработчик не может совершить ошибку при работе, например, с ключами шифрования или подписи, которые а, скажутся на возможностях компрометации всей системы. рутокин плагин уже достаточно давно применяется разработчиками систем ДБО, электронного документа оборота. Ну, практически теми сервисами и веб-приложениями, где используется электронная подпись и где требуется строгая двухфакторная аутентификация пользователей. Плагин является кроссплатформенным, что означает его работоспособность на различных операционных системах и платформах. И мультибраузерным. То есть его можно использовать не только в интернет-эксплорере, как это у нас, к сожалению, принято делать, но и практически в любом другом из распространенных браузеров. Каковы его возможности? Ну, во-первых, это высокоуровневая работа с ключами шифрования и подписи. Это и генерация ключей хранение, удаление и так далее. А работа с сертификатами, включая генерацию запросов КЦС-10, сертификаты X-509. Можно подробно посмотреть в документации, которая у нас лежит на портале документации для разработчиков в свободном доступе. Реализованы функции подписи, Проверки подписи, шифрование данных, расшифрование, хэширование и так далее. Функции строгой двухфакторной аутентификации на веб-ресурсах. Служебные функции для работы с токенами, включая работу с пин-кодами, разблокировку пин-кодов, изменение пин-кодов. Ну, то есть то, что может понадобиться в повседневной жизни. И важной особенностью плагина является то, что он может работать и в синхронном, и в асинхронном режиме. То есть имеется два интерфейса для синхронной и асинхронной работы. Что очень важно в плане удовлетворения различных требований. Но мы рекомендуем использовать асинхронный режим как более удобный для работы пользователя, для того, чтобы не блокировать операции с браузером на время выполнения вычислений и запросов. Я уже говорил о том, что рутоки на ЦП 2.0 поддерживаются в ДБУ. И, как вы можете видеть, все основные и самые крупные поставщики систем ДБО поддерживают РДОКИ на ЦП 2.0 в своих интернет-банках. К слову сказать, недавно мы преодолели некую такую юбилейную цифру, назовем это так. Уже 200 банков используют РДОКИ на ЦП 2.0 для аутентификации в системы своих ДБО и для подписи платежных поручений для финансовых транзакций. То, что касается перехода на новые стандарты, во многом касается и банковского сообщества, поскольку банки вынуждены в больших количествах выдавать СКЗИ своим пользователям. А если сейчас выдавать те из КЗИ, которые не будут соответствовать требованиям, собственно, новым установленным требованиям, то к 2019 году их придется заменять. И чем больше таких средств будет выдано и продано конечным пользователям сейчас, тем больше будет вот эта база, с которой Придется стартовать при замене э, из КЗИ у пользователей. А это деньги. Деньги либо банка, либо пользователя. То есть, если э, начинать переход уже сейчас, то есть выдавать пользователю протокену ЦП 2.0 для дальнейшего плавного переключения на 12-е косты, косты 2012 -го года, банк может сэкономить достаточно значительные средства. То есть мы как-то считали, сколько может сэкономить банк, там при пользовательской базе порядка 50 тысяч клиентов, цифра еще исчисляется ну, там больше 10 миллионов. Также ROTOKEN CP2.0 может применяться и в государственных информационных системах например при аутентификации через ЕСЕ это единая система идентификации аутентификации, которая задействована на государственных ресурсах, таких как портал госуслуг, система межведомственного электронного взаимодействия и ЕГАЭС. Вот о ЕГАЭС я бы хотел поговорить подробнее. Вы все знаете, что с Начала 2016 года в промышленную эксплуатацию запущена эта единая государственная система а, отчетности на розничном алкогольном рынке, и с апреля 2016 года а, в программном обеспечении ЕГАИС поддерживается русскоговорящая ЦП 20 что показало а, время, то есть уже сколько, восемь месяцев эксплуатируется. И мы смогли убедиться в том, что токен cp 20 полностью совместим с программным обеспечением EGIS, полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым для криптоключей, это в терминологии EGIS, так называются токены, обладает достаточно высокой производительностью, и что очень и очень важно обладает исключительной эксплуатационной надежностью, что мы смогли пронаблюдать во многих сетевых магазинах, где реализуется алкоголь. А, собственно реализация алкоголя во многом служит источником прибыли для розничных магазинов, особенно для крупных. И выход из строя э, криптоключа EGAIS делает невозможным продажу алкоголя, останавливает продажи и влечет за собой прямые убытки для э, розничного предприятия. Так вот, э, рутокен ЭЦП 2.0 еще э, ни у кого не выходил из строя за эти 8 месяцев. Подробнее о подключении к EGIS при помощи RUTOKEN CP2.0 можно посмотреть на нашем портале документации. Вот внизу ссылочка есть. Теперь пару слов о платформе RUTOKEN CP2.0. Как я уже говорил, это не только один токен и не только программное обеспечение, это целое семейство продуктов, которые имеют в своей основе криптографическую ядро токена ЦП 2.0, его операционную систему и при добавлении каких-то дополнительных модулей можно получать различные устройства различного назначения. Например, продукт, который называется RUTOKEN INPAT. Вот он слева в левом нижнем углу. Это отличное решение для дистанционного банковского обслуживания. Это RUTOKEN CP2.0, который работает на неизвлекаемых ключах, который проводит, осуществляет операции подписи у себя на борту, дополненный экраном и собственно, тачскрин, который позволяет а, визуально контролировать платежные поручения и не позволяет злоумышленникам а, подменять платежные поручения при помощи а, зловредного программного обеспечения, получать удаленный доступ над а, устройством подписи и решает достаточно много актуальных проблем ДБО. В правом верхнем углу вы можете видеть RUTOKEN Bluetooth, то есть это RUTOKEN ACP-2.0, который дополнен радиоинтерфейсом, Bluetooth-интерфейсом, и э, имеется возможность использовать его на мобильных платформах с устройствами, работающими под операционными системами Android и iOS. Мы прошли процедуру аккредитации в Apple и получили право помещать логотип на своей продукции Design for IOS и являемся, собственно, легальным производителем аппаратных аксессуаров для продуктов Apple. Также вы можете видеть на этой фотографии токен в микрокорпусе. Этот токен обладает всеми теми же характеристиками, что и большой токен, то есть у него та же аппаратная платформа, та же операционная система, и может он все ровно то же самое, что большой токен, но он э, достаточно мал для того, чтобы э, не мешаться. То есть он хорош для применения с ноутбуками, а также э, э, с пост-терминалами не торчит ниоткуда, да, и для э, магазинов розничных это достаточно хорошая э, его характеристика, то есть уборщица не, не заденет его шваброй, разнервничавшийся продавец не, не сможет отломить его колено. Также э, в начале следующего года мы планируем э, выпустить Рутокен CP2.0 в формате смарт-карты. Вы, наверное, уже знакомы со смарт-картами РУТОКена CP. У нас будет карта RUTOKEN CP2.0, которую мы будем сертифицировать в ФСБ как средство подписи и как СКЗИ. Ну, тут у меня несколько картинок, которые иллюстрируют архитектуру долго не будем останавливаться, но, пожалуй, вот на этом нашем новом продукте, анонс которого, э, даже не анонс, сегодня был запущен в продажу, так что у нас сегодня такой двойной праздник, это наша встреча с вами и запуск в продажу нового устройства, это Runtukin CP20 Flash. Он э, характеризуется тем, что э, это Составное USB устройство, на котором можно, кроме ключей, кроме СКЗИ, иметь еще и флеш-память для хранения больших объемов данных. Размер флешки может изменяться. Да, под заказ мы поставляем от 4 гигабайт до 64 гигабайт. Полезен он тем, что, во-первых, там можно хранить всяческие дистрибутивы, документацию и так далее, что уже достаточно широко используется удостоверяющими центрами, торговыми площадками. Кроме того, эта флеш-память является управляемой, она управляется через процессор токена и имеется возможность создавать разделы редонгли, скрытые разделы и хранить на них некие конфиденциальные данные которые не будут доступны злоумышленнику или тому, кто вдруг найдет потерянное, потерянное устройство, если он его подключит к USB-порту компьютера, он попросту не увидит этого раздела, пока не введет пин-код. Пин-пад, ROOTOKEN Bluetooth, все очень похоже смарт-карты. И э, в завершении я бы хотел обратить внимание на то, что мы поставляем токены CP20 не только в стандартных красных корпусах с надписью на CP20, но и можем делать брендирование корпусов, в том числе э, очень красивая не знаю, насколько это видно у меня, но то есть, насколько это видно у вас в презентациях, на ваших экранах. Но э, вот та печать, которую мы можем делать на корпусах, выглядит действительно очень красиво, очень приятно и, можно сказать, круто. Соответственно, она полно, полноцветная, э, рельефная, хорошо держится. В общем, красиво. Итак, почему заказчики выбирают RUTOKEN CP2.0? Он реализован на отлаженной платформе, которая обладает высокой эксплуатационной надежностью, высокой производительностью. Мы сделали все для того, чтобы разработчики могли легко и просто интегрировать RUTOKEN CP2.0 в свои приложения. Мы работаем на большом количестве программных и аппаратных платформ, включая даже э, дистрибутивы Linux на ARM процессорах. Кстати, на Байкале тоже мы работаем. на cp 2.0 включен в большое количество различных приложений, э, бизнес-приложений и приложений информационной безопасности. Он обладает совместимостью и преемственности а, относительно своих предшественников. Квалифицированная техподдержка делает наших пользователей довольными и правильная сертификация позволяет избежать проблем с контролирующими органами и регуляторами. Итак, я готов ответить на ваши вопросы, которые можно задавать в чате. Я их буду читать, и а, сейчас я посмотрю, может быть, уже какие-то вопросы появились. Так, да, вопросы есть. Вопросы есть. А. Криптопро рутокен ЦСП это гостовый криптопровайдер? Да, это гостовый криптопровайдер, в нем реализованы госты и в нем задействуется аппаратная криптография рутокена ЭЦП. То есть, если взять версию криптопро рутокен ЦСП 3.9, она работает с обычным рутокеном ЦП, ЭЦП 2.0. Как подписать документ 50 мегабайт? Ведь для этого он должен быть записан в память токена и для него должен, посчитан, быть, должен быть посчитан хэш. Или происходит вычисление хэша не внутри токена. Документ 50 мегабайт можно подписать двумя разными способами. Во-первых, это вот второй вариант, то есть под посчитать хэш снаружи и передать его на подпись в токен, а во-вторых операция хэширования она может быть многоступенчатой. То есть не обязательно засылать в токен одним куском все 50 мегабайт, то есть можно вычислить хэш поэтапно, а результирующий хэш уже подписать правильно ли я поняла, что носители токен пользователям необходимо менять сейчас все старые, а затем каждые три года. Нет, это не совсем так. Когда мы говорим о замене носителя, а я бы все-таки предпочел говорить о замене СКЗИ, потому что рубокин на ЦП 2.0 является СКЗИ. Мы сейчас заменяем старые СКЗИ, которые не поддерживают ГОСТ 2012 года, ГОСТ на подпись, на новые СКЗИ, которые поддерживают ГОСТ 2012 года. Когда я говорю про срок действия ключа 3 года, это означает, что каждый сгенерированный ключ подписи может быть использован в течение трех лет. Но поскольку токены эксплуатируются зачастую гораздо дольше, чем эти три года, собственно по необходимости можно перегенерировать ключи, генерировать новые ключи по истечении срока действия старых. То есть при этом замена устройства не является обязательной. Программное хэширование по гос 2012 есть или будет реализовано в ПКС-11? Производительность аппаратной не изменена. Неприемлемо низкое. Да, в ПКЦС-11 у нас реализовано хэширование по 12 ГАСТу а, и это сертифицированное решение. Обязательно ли устанавливать СКЗИ а, РУТОКЕ ЦП для использования встроенной криптографии носителя? А, тут зависит от того, необходимость установки крипто-сервис-провайдера, насколько я понимаю. Через какой интерфейс работает приложение? Если приложение хочет и может использовать только интерфейс Microsoft Crypto API, ему, естественно, требуется реализация этого э, интерфейса в виде крипто-сервис-провайдера с поддержкой ГОСТа. Если мы работаем, например, через CryptoCore, через RUTOKEN плагин, либо напрямую через ПКЦС-11, установка криптосервис провайдера не нужна. Что значит правильная сертификация? Правильная сертификация означает, что Rootoken CP2.0 сертифицирован не просто как СКЗИ, а как средство электронной подписи, соответствующие 63-му ФЗ, а следовательно 796 приказу ФСБ. Вот. Из имеющихся на рынке решений в общем можете сами почитать сертификат, я не буду ничего говорить. По какой основной причине необходим рутокен ЦП 2.0? Основная причина это переход на новые ГОСТы и э, возможность использования новых постов в приложениях, э, их аппаратной реализации РТОКена cp 2.0. С моей точки зрения это основная причина, что есть новый ГОСТ, на него придется переходить. А продуктом, который реализует этот новый ГОСТ, является рутокен ЦП 2.0. Сколько стоит рутокена ЦП 2.0? Рекомендуемая розничная цена на одно устройство без партнерских скидок. Мы, то есть компания Актив, не делаем секрета из наших розничных цен. И цены на РУТОКен АЦП 2.0 и другие наши продукты можно посмотреть на сайте ww.rutoken.ru в разделе Заказ. Я, к сожалению, на память наизусть не помню эти цены сейчас. До сих пор пользуюсь картой ОЭК с электронной подписью на три года. Будут ли иметь возможность удостоверяющие центры выдавать электронную подпись для ЭЦП 2.0 на три года как с УЭК? Да, конечно, я говорил, упоминал о том, что срок действия ключа подписи для Рутокена ЭЦП 2.0 может составлять до трех лет. И все зависит от того, будет ли заинтересован конкретный удостоверяющий центр выпускать сертификаты со сроком действия три года. То есть это тот вопрос, который надо решать с удостоверяющим центром. А, является ли СТЗИ РУТОКЕН ЭЦП 2.0 средством электронной подписи владельца, владельца при выпуске сертификата? Да, а, РУТОКЕН ЭЦП 2.0 является средством электронной подписи и на нем можно подписывать запросы на сертификат. Так вот, продолжение вопроса про хэширование 50 мегабайт. А, непонятно все-таки. Кидаем файл в криптоар 50 мегабайт. Кто и как посчитает хэш? А, вот. Значит, тут вопрос состоит как бы, из двух частей. Умеет ли CryptoArm, а это э, другой продукт, он не является продуктом на CP 2.0. Значит, CryptoArm может похешировать эти 50 мегабайт сам, а может сделать так, чтобы отправить эти 50 мегабайт э, частями в токен. Это все-таки больше вопрос к разработчикам э, криптоарма. Итак, если вопросов по существу больше нет, я хочу вас поблагодарить за то, что посетили наш вебинар. Я надеюсь на то, что наше сотрудничество будет развиваться и крепнуть с теми, с кем мы уже сотрудничаем, что мы в результате этого вебинара получим новых партнеров и будем совместно достигать наших общих целей. Хочу поздравить вас с наступающим 2017 годом. Год будет хоть и простой в математическом смысле, но достаточно насыщенный и сложный в плане работы по переходу на новые ГАСТы. А, вот. Спасибо большое всем, кто присутствовал. Я заканчиваю свое выступление. Желаю вам успехов и новых встреч на наших очных мероприятиях и вебинарах. Надеюсь, вы будете их посещать. Большое спасибо.